Привет! Сейчас мы расскажем, как переводить тон в Metamask и обратно через кросс чейн мосты Как вы знаете из предыдущего видео, в экосистеме тон существует два кросс чейн моста тон эфир и тон BSC. Перевод через эти мосты ничем принципиально не отличается, поэтому мы рассмотрим его на примере одного из них, тон BSC. Для начала нужно установить и сгенерировать кошелек Metamask. Для удобства мы будем работать в десктопной версии браузера Chrome. Зайдите на сайт Metamask, ссылка на который, а также все остальные ссылки есть в описании, и установите расширение для Chrome. Если вы находитесь в России, настоятельно рекомендуем устанавливать и использовать Metamask через VPN, желательно платный, чтобы подключаться через надежные серверы и обезопасить себя от разрывов соединения. Также установите расширение Tone Wallet для Chrome. И войдите в него с помощью сид-фразы своего Tone кошелька. Это упростит процедуру. Процесс создания кошелька в MetaMask такой же, как в Кипер. Вам нужно придумать пароль и записать секретную фразу. Затем нажмите на сети в правом верхнем углу и добавьте сеть. Заполните эти поля так как показано в видео. Можете скопировать данные из описания. Нажмите Сохранить. Если вы все сделали правильно, то успешно подключились к сети Binance Smart Chain. Теперь добавим тонкоин в ваш Metamask. Зайдите на ton.org/toncoin, нажмите Bridge и скопируйте адрес обернутого тонкоин для моста BSC. Перейдите в Metamask и нажмите Импорт токенов. Вставьте скопированный адрес, нажмите «Добавить» и «Импорт». Готово. Теперь баланс Тонкоин отображается в вашем кошельке MetaMask. Давайте отправим в него монеты. Перед этим необходимо купить небольшое количество монет BNB, суммы в пару долларов будет достаточно. Они понадобятся для оплаты комиссий. Приобрести их можно на биржах или в криптоботе. Купив BNB, перейдите в MetaMask, скопируйте адрес и отправьте на него купленные монеты. Теперь перейдите на сайт ton.org bridge, выберите направление Binance Smart Chain, введите количество тонкоин, которое хотите обернуть и вставьте адрес своего кошелька MetaMask. Хотим обратить ваше внимание на то, что мост удерживает комиссию в размере 5 тонн и четверти процента от суммы перевода, а также на то, что в вашем MetaMask должно находиться достаточное количество BNB для оплаты комиссии моста. Нажмите «Трансфер», а затем на сгенерированную ссылку. Мост автоматически соединится с расширением Tone Wallet. Если вы все же предпочитаете Tone Keeper, то вам нужно будет скопировать адрес целиком и отправить монеты по нему. Важный момент: если вы все сделаете правильно, в поле сообщения обязательно должен появиться комментарий. Если комментарий не появился, значит вы ввели адрес неверно. Дождитесь всех подтверждений и нажмите Get Tone Coin. Затем подтвердите транзакцию в MetaMask. И в течение нескольких минут обернутые тонкоин стандарта B 20 окажутся в вашем кошельке. Теперь вы сможете пользоваться ими в сервисах блокчейна BSC, например, вложить в фарминг на бирже BESWAP. А как теперь отправить монеты обратно в сеть Тон на свой кошелек? Точно так же на bridge выберите обратное направление из BSC в Тон и введите адрес своего кошелька в сети Ton. После нажатия «Трансфер» подтвердите эту транзакцию в MetaMask, и вскоре монеты окажутся в вашем кошельке. Что насчет переводов в сеть Ethereum? Как мы говорили в начале видео, процесс почти ничем не отличается, за исключением двух моментов. MetaMask нужно будет переключить на сеть Ethereum, а для оплаты комиссии моста потребуется не BNB, а Эфир.